Следующая тема, на которую стоит обратить внимание, это степенные уравнения и неравенства. И смотрим условия первого задания. Отстановили движущийся в начале момент времени со скоростью 20 метров в секунду. Торможение 5 метров в секунду квадрат. С ускорением, естественно, t секунд выражается прошел путь. Определите время, прошедшего с момента начала, если проехал 30 метров. Ответ выразите в секундах. Ну, что мы сделаем? Мы просто подставим. Получаем 30 равно 20t минус t в квадрате и делить на 2. В принципе, обе части можем сразу умножить на 2. Получается 40t минус 5t в квадрате. Перенести все влево и поделить на 5. Получится t в квадрате минус 8t плюс 12. И все это хозяйство равно 0. Следовательно, по теореме Виета сумма корней в данном случае составляет 8. Произведение корней в данном случае составляет 12. В принципе, корни очевидные. Это с одной стороны шестерка, с другой стороны двойка. Какой же из них брать? Естественно, мы в ответ запишем двойку. А почему так получается? А если вспомнить графику параболы, у нас отормозится 30 метров. То есть, что мы с вами на самом деле получаем? У нас так выглядит парабола. Поэтому 30 метров, естественно, у нас идет Два раза, то есть вот у нас 2 секунды и 6 секунд. Понятно, что мы берем 2 секунды, потому что шестерка, это уже она тормозится, поедет обратно фактически. Поэтому пишем ответ и переходим к следующему. Во втором задании на боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. Хорошо, нам необходимо через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объема. Все единицы измерения совпадают. Ну что такое четверть первоначального объема? В принципе объем у нас напрямую зависит от высоты. Если мы вспомним цилиндр, как объем находится сам по себе, это площадь основания умноженная на высоту. Так как у нас основания не меняется, то собственно четверть объема будет в том случае, если у нас останется четверть от первоначальной высоты. А первоначальная высота у нас по условию составляет 20%. Поэтому h от t это четверть от 20, то есть 5. Подставляем значение, которое у нас известно. То есть 5 равно 20 минус 2 умножить на 10 умножить на 20 под корнем на 1,5t и плюс 10 вторых на 1,5, естественно, в квадрате, t в квадрате. Ну, что, в принципе, здесь делать? Давайте немножко поупрощаем. Естественно, возведем здесь в квадрат, здесь вытащим корень, это перенесем. В первую очередь, с квадратами, что получается? Здесь у нас будет 5, 1 на 250t в квадрате. Вот здесь мы видим, в принципе, 20 на 20, соответственно, если под корнем выносить, то получается просто 20. То есть, минус 20,5t, ну и 20 минус 5, это будет плюс 15 Равно все это 0. Естественно, сокращается. Остается 500. И, в принципе, мы обе части можем найти эти самые 500 умножить. Тогда будет t в квадрате. Если здесь домножить на 500, оно сразу сократится останется только 10. То есть 20 на 10 это будет минус 200t. Ну и тут 15 на 500 это 75 и 2 нуля. Что делать в таком случае? Ну, в принципе... Не все сразу могут найти дискриминант, хотя, в принципе, 75 само по себе это 5 на 15, а 20 это 5 плюс 15. Поэтому тут вполне также очевидные корни 50 и 150. Но, предположим, мы не знаем, мы находим дискриминант. Что там получается? Получается 200 в квадрате минус 4 на 75 и 2 нуля. Вот 200 само по себе это 2 на 100. Если возводить в квадрат, у нас с вами получится 2 в квадрате на 100 в квадрате минус 4 давайте на 75 оставим и в принципе на 100 поэтому одну соточку мы с вами можем вынести то есть будет 100 в принципе на 200 минус 4 на нет естественно на 400 потому что дворчик в квадрате будет минус 300 то есть у нас по факту с вами осталось 100 на 100 то есть то в квадрате видите на самом деле все это легко и просто если представлять в виде обыкновенных множителей Ой, обыкновенный множитель. Видим простых множителей, либо непростых, Тут уж как кому удобнее. До простых можно, конечно, раскладывать. Самый идеальный вариант. Просто раскладывать придется дольше. В рамках ЕГЭ я бы такие еще не советовал делать. Особенно в первой части. Во второй, там бывает. В 19 придется именно раскладывать на самые простые. Ну да ладно. Тогда у нас первое значение T это 200 плюс 100 делить на 2. То есть как раз я и говорил, что это будет 150. Ну а второе значение T 50. Но опять же, в ответ, естественно, мы с вами укажем 50. Почему так происходит? Ну, происходит это на самом деле элементарно. А у нас вот было бы TV. соответственно, парабола как-то прошла так, и четверть объема находится здесь. То есть, вот наши 50, а вот наши 150. Понятно, что она здесь уже вытекла, и вся заново начинается наполняться. На самом деле, она начинает наполняться, просто, опять же, это просто такие свойства параболы как таковой. То есть, по факту там нам необходимо прописывать дополнительные условия, что h должно быть в обязательном порядке больше либо равно нулю. Но опять же, такие вещи упускаются в 10 задании, потому что они в принципе излишние, Это и так очевидные вещи. Но мы перейдем к следующему заданию. Следующее задание очень сильно похоже на предыдущее. С единственной оговоркой теперь в течение какого времени вода будет вытекать из бака. То есть, раз она вытекает из бака, будет то есть она абсолютно полностью вытечет. И наш объем станет равен нулю. Но раз объем равен нулю, то высота, естественно, равна нулю. Так как площадь основания сечения у нас никак не изменилась. Следовательно, мы просто подставляем значение. У нас единица делить на 100t в квадрате минус 2 пятых t. Дальше плюс 4, и должно быть это равно нулю. Обе части умножим на 100, получаем так, минус 40t и плюс 400 равно нулю. Ну тут вообще формула сокращенного умножения, то есть t минус 20 в квадрате равно нулю. Отсюда сразу получается, что t равно 20. Поэтому в ответ запишем 20 и перейдем к следующему заданию. В следующем задании высота над землей подброшенного вверх мяча меняется по закону. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров. Ну что получается? Опять же, у нас парабола по факту. Если мы возьмем TH, вот так подбросили, получили 3 метра. Сначала он перелетит, это будет x 1 потом прилетит обратно. Соответственно, время это будет вот эта разница. То есть, х минус x 1 ну и давайте это сделаем. То есть, что у нас получается? 1,6 плюс 8t минус 5t в квадрате. А оно должно быть больше, либо равно чем 3. Следовательно, получается минус 5t в квадрате плюс 8t плюс 1,4. Нет, соврал, простите. Минус 1,4 больше, либо равно 0. Соответственно, 5 t в квадрате минус уже 8t плюс 1,4 меньше либо равно 0. То есть, обе части умножили на минус 1. И не забыли поменять знак на противоположный. Но, опять же, я не люблю работать с, с дробными коэффициентами, поэтому я бы умножил на 5. То есть, 25t в квадрате минус 40t плюс 7 меньше либо равно 0. Отсюда дискриминант находится легко. Это 1600 минус 700 что составляет 900 или 30 в квадрате. Следовательно, t 1 получается 40 плюс 30 делить на 50, что составляет 1,4. Ну а t 2 это 40 минус 30 делить на 50, что составляет 0,2. Ну как я говорил, это мы в принципе нашли вот эти значения, поэтому время, которое он будет выше, это будет 1,4 минус 0,2, что составляет 1,2. Поэтому 1,2 записываем в ответ и переходим к следующему заданию. В пятом задании деталью некоторого прибора является вращающая катушка. Она состоит из трех однородных соусных цилиндров, центрального массой 8 и радиуса 10 см и двух боковых массами по килограмму. Бла-бла-бла. При каком максимальном значении h в момент инерции катушки не превышает предельного значения? 625 килограмм на сантиметр. Ну, что опять важно. Всегда смотрите единицы измерения. В принципе, единицы измерения у нас все совпадают. Поэтому мы с вами смело пишем, что момент инерции у нас не превышает. Поэтому получаем, что и меньше, либо равен, чем 625. И, соответственно, сюда можно поставить наше значение. То есть будет 8 плюс 2 умножить на 1. Умноженное на 10 в квадрате. Делить на 2. Плюс 1 на 2 умноженное на 10h плюс h в квадрате. Меньше либо равно чем 625. Вот по факту мы получили неравенство. Что сделаем? Ну естественно 10 в квадрате по факту -то это 100. Мы можем сразу сокращать. При этом здесь у нас будет 10. А 10 на 50 это будет 500. То есть мы с вами получаем что 500 плюс... 20h плюс h в квадрате минус 625 меньше либо равно нулю. Естественно, приведем подобные. Получаем, что h в квадрате плюс 20h минус 125 меньше либо равно нулю. Сумма корней в данном случае по теореме Виета у нас составляет минус 20. Произведение корней. В данном случае составляет минус 125. Ну, 5 и 25 по модулю корня уже выскакивают очевидно. Но так как сумма минус 20, то а минус 25 получается соответственно и 5. Ну, нам необходимо естественно положительное значение. Поэтому эта пятерочка будет. Следовательно мы с вами пишем 5 и смотрим следующее задание. В следующем задании нам дан нагревательный элемент некоторого прибора. При этом зависимость температуры у него есть. Естественно, что при температуре нагревателя свыше 1650 может испортиться. Надо найти наибольшее время после начала работы, когда необходимо отключить. Ну что мы получаем? Чтобы у нас не испортилось, T от T должно быть меньше либо равно, чем 1650. Следовательно, сразу подставляем значение, которое у нас есть. Это 1350, это 105, ну и, соответственно, минус 7,5t в квадрате должно быть меньше либо равно, чем 1650. Ну что мы, в принципе, можем сделать? Перенести все, ну, например, вправо, то есть 7,5t в квадрате минус 105t плюс 300 строго получается в данном случае не строго больше нуля. И в принципе можно обе части поделить на 7,5. Получим t в квадрате минус 14t плюс 40 больше либо равно нулю. Опять же по теореме Виета сумма корней составляет 14. Произведение корней составляет 40. Соответственно корни это с одной стороны 10 с другой стороны 4. А какую же нам необходимо выбрать? Вообще, конечно, если бы мы чертили прямую, отмечали полученные корни, то есть здесь у нас идет четверочка, здесь десяточка, у нас бы получалось бы плюс, минус, плюс. Соответственно, мы бы рассматривали вот эти промежутки и бралась бы четверка. Но почему именно четверка? Если мы вспомним с вами график как таковой параболы, в данном случае у нас коэффициент А квадрате отрицательный. Соответственно, ветви параболы были направлены вниз. И вот у нас есть какая-то температура 1650. То есть мы получаем два значения. Почему? Потому что вот таких два пересечения есть. И вот здесь идет 4, вот здесь 10. Естественно, если бы мы взяли 10, то у нас что бы произошло? У нас бы испортился прибор, потом охладился. Ну и получилось бы 10. То есть это на самом деле ограничение необходимо вводить. Как минимум, вот на таком моменте, что вершинка параболы не может там превышать определенное значение. Точнее, не вершина параболы, а x нулевое должно быть посередине между ними. И, соответственно, время не должно превышать это значение. Потому что свойство параболы, она симметрична, соответственно, поэтому такие значения получаются. И вот эту симметрию необходимо исключать. Ну, давайте посмотрим следующее. В седьмом задании для определения эффективной температуры звезд используется закон Стефана Больсмана, согласно которому, ну да, но P, единицы измерения даны, единицы измерения у нас совпадают. Известно, что площадь поверхности некоторой звезды, дана площадь поверхности и мощность излучения. Найдите температуру. Ну, по факту необходимо просто подставить значение. Что получается? Получается 9,12 на 10 в 25 равно 5,7. На 10 минус 8 умножить на 1 16. На 10 в 20 и Т в 4. Сложность данного задания только вычисление без калькулятора. Потому что у многих ребят, увы, этого навыка не прокачено. Что мы сделаем? Ну, сначала мы уберем деление. Соответственно, у нас появляется умножение. То есть, мы обе части умножили на 16. Ну, а дальше необходимо убрать вот эти множители. То есть, соответственно, на них мы будем делить. То есть будет 5,7. На 10 минус 8 и на 10 в 20. Что мы с вами можем сделать? Естественно, 9,12 мы можем представить как 912 на 10 минус 2. 10,25 давайте оставим. 16 давайте оставим, пока трогать не будет. Аналогично 5,7 мы можем представить как 57 на 10 минус 1. Ну, 10 минус 8 на 10,20 сразу используем свойства тепней, что показатель степени у нас складывается. С Соответственно, 10,12. Что дальше? Ну, а дальше получается 912 умножить на 16 и делить на 57. А при этом умноженное на 10 у тебя в минус 2 и в 25 дает в 23, то есть они сложились. А здесь получается минус 1 и 12 дают 11. Ну, соответственно, 23 минус 11 у нас получается 12. Ну, а дальше что? 912 шикарно на 57 делится, остается 16. И по факту мы получаем 16 в квадрате на 10 в 12. -й. При этом... Соответственно, t – это будет корень четвертой степени из данного выражения. Поэтому по-хорошему по b16 представить как 4 в квадрате. Соответственно, у нас идет в квадрате и в квадрате – это в четвертой. То есть 4 в четвертой на 10 в двенадцатой. Ну а дальше, чтобы вынести из-под степени, мы степень числа делим. Показатель степени числа делим на степень корня. Получается 4 в первой. Ну и аналогично 10 в третьей. Что в результате нам дает 4000. Что является ответом на седьмое. И давайте посмотрим. Восьмое задание. В восьмом задании для сматывания кабеля на заводе используют лебедку. Уголь, на который, угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону. Дан закон. Рабочий должен проверить ход его намотки не позже момента, когда угол φ достигнет 1200 градусов. То есть, получается, φ у нас должен быть меньше либо равен, чем 1200 ну, дальше, как обычно, смотрим, совпадают ли все единицы измерения. Они, в принципе, совпадают. Ответ в минутах, тут минуты используются. Поэтому просто подставляем. Омега у нас равно 20, то есть 20 умноженное на t. Бета у нас дано, то есть плюс 4t в квадрате делить на 2 должно быть меньше либо равно, чем 1200. Перенесем все влево, где можно сократим. Естественно, 4,2 сокращается, остается двойка. То есть мы получаем с вами 2t в квадрат плюс 20t. Минус 1200, меньше либо равно 0. Естественно, мы можем обе части поделить на 2. Тогда остается, что t в квадрате плюс 10t, минус 600, меньше либо равно 0. Ну, в принципе, корни тут опять же в сумме минус 10 в произведении. Минус 600, это шикарно дает 20 минус 30. Следовательно, мы получаем t минус 20 на t плюс 30, меньше либо равно 0. Дальше, естественно, мы чертим координатную прямую. На ней отмечаем полученные точки. Точки будут у нас закрашены, потому что неравенство не строгое. То есть, минус 30 и 20. Расставляем знаки, которые принимает выражение слева. То есть, возьмем нолик, подставим, будет минус, плюс, плюс. Нам необходимо отрицательное. Соответственно, где минус? Ну, понятно, что время не может быть меньше нуля. По факту мы рассматриваем только вот этот промежуток. И берем максимальное значение, которое составляет 20. Пишем его в ответ и смотрим следующее задание. В следующем задании у нас по условию. Если достаточно быстро вращать ведерку с водой на веревке вертикальной плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении сила давления воды на одно остается постоянной. Не остается тогда она максимально в нижней и минимально в верхней. верхней точке силы давления выражена в ньютонах. Равна это на формула. Так, m масса в килограммах, v в метре секунды, l в метрах. Хорошо. Какой наименьшей скоростью надо вращать ведерку, чтобы вода не выливалась и длина веревки равнялась 40 сантиметров? Ну, вот тут немножко не совпадает единица измерения. То есть нам длина дается в метрах. А здесь, естественно, сантиметры. Поэтому для начала мы 40 сантиметров с вами переведем в метр. Естественно, это 40 делить на 100. потому что у нас в одном метре 100 сантиметров сантиметров или 0,4 метра. Ну а далее, что у нас получается? Нам говорят, наименьшей скоростью не выливалось. Когда не будет выливаться? Ну, фактически, когда вода будет находиться в состоянии невесомости. А невесомость, соответственно, давление будет равно нулю. Если у нас с вами давление равно нулю, то мы получаем, что m на v квадрат l минус g равно нулю. Произведение у нас равно нулю, когда равен нулю один из множителей. Понятно, что масса равна быть не может нулю. Получается, равно нулю у нас второй множитель. То есть, наша скобочка. Получается, что V квадрат L минус G должно быть равно нулю. При этом V квадрат мы с вами как раз и ищем. Точнее мы ищем V. L это 0,4. А G 10. Ну и остается, что V в квадрате должно быть равно 10 умноженное на 0,4. То есть 4. Следовательно, V равно плюс-минус корень из 4, а именно плюс-минус 2. Понятно, что... Быть отрицательным не может, поэтому в ответ мы с вами запишем двоечку и посмотрим следующее задание. В следующем задании у нас камнеметательная машина выстреливает камни под некоторым острым углом. Траектория дана. На каком наибольшем расстоянии от крепостной стены высота 8 метров нужно расположить машину, чтобы пролетали на 1 метр высота. Ну что получается? У нас пускается камешек, вот он летит, он летит по параболе. Соответственно, нам необходима высота 8 метров стена и над ней на 1 метр еще камешек летит. То есть, высота должна быть 9 метров. То есть, если бы мы рассматривали какую-то систему координат, то бы мы получали, что здесь вот есть какая-то 9 метров. Соответственно, либо здесь стена располагалась, либо здесь. Но так как нам надо наибольшее расстояние, естественно, мы будем брать больше. Ну и хорошо, теперь давайте поставим, что у нас с вами есть. А есть, это минус 1 Делить на 100 получается x в квадрате. b у нас с вами есть. Составляет единицу. Поэтому пишем плюс x. И эта высота, то есть не менее. То есть y должно быть больше либо равно 9. Соответственно здесь получается больше либо равно 9. Ну соответственно переносим все в левую часть. И предварительно умножаем все это хозяйство на минус 100. Тогда у нас получается... Х в квадрате минус 100 x плюс 900 должно быть меньше, собственно, либо равно нулю. Но опять же, сумма корней 100 произведения 900, корни подбираются легко и просто, это 10 и 90. Поэтому вот здесь у нас будет 10, вот здесь у нас 90. И рассматривается, естественно, вот эта часть. Но при этом, на каком расстоянии мы должны все дело расположить? Естественно, должны расположить на 90. Пишем в ответ и смотрим следующее. В следующем задании мотоциклист, движущий по городу со скоростью в нулевое, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с ускорением. Расстояние мотоциклиста до города в километрах есть, определительно наибольшее время, в течение которого будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оно не далее, чем 30 километров. То есть, что у нас получается? s должно быть меньше либо равно, чем 30 километров. А дальше мы что сделаем? Мы просто подставим. У нас, в принципе, есть v0, это 57, то есть 57 умноженное на t. А дальше a есть, это 12, то есть 12 на t в квадрате делить на 2. Если это хозяйство меньше либо равно 30. Ну, что дальше? Дальше перенесем все в левую часть. То есть, 6t в квадрате плюс 57t минус 30. Меньше либо равно 0. В принципе, здесь сокращается на 3. То есть, мы можем записать, что... Так, если на 3 поделить, это будет 2t в квадрате плюс 19t. Ну и минус 10, меньше либо равно 0. Придется искать дискриминант. Что получается? Получается 361 плюс 80. Это 441. Ну или, собственно, 21 в квадрате. Тогда первое значение t будет минус 19 плюс 21 соответственно делить на 4 это 0,5 ну и в t2 у нас получается меньше нуля естественно меньше нуля мы не рассматриваем то есть у нас было бы на т1 то есть 0,5 было бы т2 который нам не нужно ну давайте мы его напишем т2 мы бы расставляли знаки знаки вы получались плюс минус плюс и соответственно меньше либо равно 0 у нас было бы здесь ну, соответственно, наибольшее, расстояние, наибольшее время составляло на целых 5 Но какой момент? У нас время идет с вами в часах. То есть мы с вами получили 0,5 часа. А ответ необходимо дать в минутах. Поэтому мы 0,5 не забываем умножить на 60. То есть на количество минут в часе. Поэтому в ответ запишем 30. И посмотрим следующее задание. В следующем задании на верфи инженеры проектирует новый аппарат. Струкция имеет форму сферы. Так, действующий на аппарат вот, Архимедовая сила задается по формуле. Какой может быть максимальный радиус аппарата, чтобы выталкивающая сила при погружении была не больше, чем 336 тысяч ньютонов? Так, ну, в принципе, опять же, единицы измерения все совпадают. Поэтому у нас F от A должна быть не больше. То есть меньше либо равно, чем 336. И. 3 нолика, поэтому записываем 4,2 на ρ, то есть на 1000, на g, то есть на 10, и на r куб. r у нас неизвестно, поэтому мы так и пишем. r куб должно быть меньше, чем 336, ну и соответственно 3 нолика. Что мы с вами сделаем? Естественно, мы поделим обе части на коэффициент, то есть вот на вот эту часть. Сразу можно сказать, что нолик, нолик, нолик, нолик, нолик, нолик уходят. И у нас получается, что r в кубе должно быть меньше либо равно, чем 336, деленное на 42. Ну а 336, поделенное на 42, само по себе равно 8. То есть r в кубе меньше либо равно 8. Так как у нас куб степень нечетная, поэтому мы спокойно извлекаем корень третьей степени, и получаем, что r меньше либо равно 2. Поэтому максимально возможно, естественно, будет двоечка. Мы ее запишем в ответ и посмотрим следующее задание. В следующем задании, после дождя, уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время Т падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле. Так, до дождя время падения составляло 0,6 секунды. Так, насколько должен подняться уровень воды, чтобы изменилось на 0,2 секунды. 0,2, простите. Ну, что получается? У нас с вами был колодец. Надо понимать, что происходит. Вот был уровень воды какой-то. Что происходит а, дальше? Уровень воды, естественно, поднимается. Раз он поднимается, то время у нас, то есть становится как-то такое. Естественно, лететь камешку у нас меньше. Поэтому время полета уменьшается. Следовательно, на 0,2 секунды измеряется, то есть было t1 0,6 секунды. Соответственно, t 2 становится 0,4 секунды. Поэтому давайте найдем сразу h1. Это 5 умноженное на 0,6 в квадрате. То есть, это 5 на 0,36, это 1,8 метра. Ну и, соответственно, найдем h второе. Это будет 5 умноженное на 0,4 в квадрате. То есть, это 5 на 0,16. Это, соответственно, у нас 0,8 метра. Соответственно, изменение h составит 1,8 минус 0,8, что составляет 1 метр. Поэтому у нас на 1 метр должна подняться вода. Ну, посмотрим следующее задание. В следующем задании на рисунке изображена схема вантового моста. Вертикальные пилоны связаны провисающими цепи тросы. Ага, поддерживают полотно, называется вантами. Введем систему координат. В этой системе координат, линия по которой провисает цепь моста, имеет уравнение. Хорошо. В метрах найдите длину ванта, расположенной в 30 метрах от а, пилона. Ну хорошо, что у нас есть? Давайте мы побольше сделаем рисунчик и посмотрим. Вот у нас пилончик, то есть 30 метров у нас вот здесь проходят какие-то. И длина ванты вот, собственно, она есть. Для этого что необходимо? Просто подставить наше уравнение, а, значение именно 30. Что будет? y равно тысячных умножить на 3 в квадрате минус 0,74 сотых на 30, ну и, соответственно, плюс 25. Вся сложность, как обычно, посчитать все это хозяйство без калькулятора. Поэтому я всегда советую считать все в дробях в таких случаях. То есть здесь будет 30 умножить на 30, а, минус 74 умножить на 30 и делить на 100, ну и плюс 25. Что мы можем сделать? Естественно, мы можем нолик убрать, нолик убрать, у нас остается 45 десятых. Дальше что можем? В принципе, нолик убрать, и остается 212 десятых. Ну, а 25 довести до 10 по знаменателю не тяжело. То есть, получается 250 десятых. Дальше что будет? 295 минус 212 и делить на 10. Хорошо, это будет 73 делить на 10, что дает 7 целых. 3 десятых. Поэтому в ответ мы запишем это число. И в принципе разбор основных прототипов по данной теме закончен. Мы перейдем к следующей теме.